Сегодня рассказываю про то, как увеличить продажи с помощью видеомаркетинга. Основной это будет набор кейсов-примеров. Мы постарались в презентацию вложить очень много информации, с которой вы можете ознакомиться потом. Есть прям пошаговые чек-листы, как мы поступали в данном кейсе, и вы можете переложить на собственный опыт. Также в видеопрезентации много блоков будет, где есть такой Полезно посмотреть. Там есть видеоролики, где более подробно рассказано на данной темы, Или можно посмотреть примеры видеороликов. Михаил Салаев. Можно будет знакомиться, кто я, что я. Но в основном это связано. мое прошлое связано с кинематографом. Я закончил институт кинематографии в ГИК. Он находится рядом. Поставили туда машину на парковку рядом с ГИКом, но, к сожалению, не туда. я Пошел в другую сторону. Странно, что с этого я начинаю, но видеомаркетинг, естественно, вы хотите увеличить продажи. Но сразу говорю, что YouTube, по нашему наблюдениям мы пытаемся сделать так, чтобы она приносила максим максимум ценности, но это не та площадка, которая приносит продажи здесь и сейчас. Если вы хотите прямо сейчас, что пришли заявки, это все-таки контекстная реклама, таргетированная реклама в Фейсбуке. Это и речь идет про YouTube. Видеомаркетинг, в первую очередь, как я это формулирую, это согревание клиентов, до а, определенных действий, которые вы хотите, чтобы они совершили. Мы коснулись первый раз, когда вы же сказали о своем товаре, что он собой представляет, вы коснулись второй раз, где вы же сказали, как им пользоваться, и коснулись третий раз, когда предложили его купить. Если мы делаем это с помощью видео, в него можно заключить больше информации и а, эффективнее согревать пользователей. Пример того и доказательства эффективности я покажу, у нас будет а, слайд. А, и, а, Второе – это усиление отделов инструментов бизнеса. Примеры есть на отдельном слайде, можете познакомиться в конце. И, естественно, мы уже на третьем месте – это привлечение заявок и продаж. Это схема, экосистема, внутри которой видеомаркетинг крутится. Естественно, во голове у нас стоит YouTube. Чаще всего наша любимая схема, когда… YouTube нужен тогда, когда у вас есть какие-то экспертные навыки, знания, которыми вы можете поделиться, чтобы к вам, вам начали доверять. Это помогает продавать. Даже если вы продаете моторные лодки или оружие, вы все равно в этом должны разбираться и будут обращаться к тем, кто знает линейку, знает особенности, может помочь с выбором. и Вы этим можете делиться и это делается через YouTube. Он идет в связке с блогом. На блоге статьи на статье видеоролик на эту же тему и этот же видеоролик на ютубе. Они перекрестно пересылаются друг на друга. Таким образом идет обмен аудитории между сайтом, кто любит читать, и ютубом, где любит смотреть. С блога, естественно, люди видят, что это блог на сайте, заходят в товары, могут купить. А самое основное преимущество видео в том, что мы можем его использовать, создав один видеоролик, контент, мы можем его использовать сразу на многих площадках. Мы можем его на YouTube продвинуть, мы можем его в социальных сетях выкладывать, в Инстаграме, в mail маркетинге цепочки писем, где мы можем расположить видеоролик с картинку видеоролика, с кнопкой play и нажимая на нее, и человек хочет на нее нажать, и кликабельность писем увеличивается. Тоже один из видов применения. Единственное, что нужно, видео адаптировать под каждую площадку. То есть если соцсети это 15-60 секунд, если это сайт-презентация это секунд 120 120 если это Instagram Stories это 15 секунд вертикальный формат. Сверху написано то, откуда мы можем брать таргетированную аудиторию. Основная площадка на YouTube по рекламе, это реклама внутри от Google. Это Google Эдс, бывший Google AdWords, именно видеореклама – это отдельный формат со своими особенностями. Также это видеопосев, видеореклама, есть различные сервисы, об этом ниже. Это блогеры коллаборация, использование конкурсов. Это все платное наверху. А Бесплатный трафик в YouTube у нас может идти с поиска YouTube, с Google и Яндекса. То есть на первых страницах Google и Яндекс по низкочастотным запросам часто выпадают ролики и задача продвижения в YouTube роликов по ключевым словам, чтобы попасть также в Яндекс и Google. То есть человек вводит слово, какой-нибудь там обзор лодки, и он видит видеоролики, ему интересно посмотреть обзор именно видео, и он нажимает на ролик, и наша задача попасть туда и собирать оттуда бесплатный трафик, потому что это будет как SEO-продвижение сайта, только будет SEO-продвижение роликов на YouTube. И похожие видео, 70-80% трафика идет из похожих видео в Ютубе. То есть мы стратегически так продвигаем видеоролики для того, чтобы похожие видеоролики на наши. Человек посмотрел ролик, увидел справа в колонке какие-то ролики, которые по темам близки к этому, и мы должны попасть в эту колонку. И таким образом можно набирать, например, там, в месяц 10 тысяч 100 тысяч бесплатных просмотров ваших видеороликов, которые согревают пользователи знакомят с вами. И, естественно, там и присутствуют и рекламные ролики, которые их переводят на сайт. Мы попытались сформулировать, в чем ценность видеомаркетинга. Ну, это, в общем, любые действия, связанные с видео, которые помогают закрывать какие-то цели компании. Подробнее это потом может знакомиться. Для того, чтобы определять мы улучшаем ситуацию или не улучшаем ситуацию, мы прописали все KPI для себя и в том числе, которые мы можем показывать клиенту для того, чтобы понимать, мы движемся к цели или не движемся. Стратегический KPI – это, естественно, продажи, заявки, роль. И когда мы должны прийти к стратегическим KPI, сначала мы должны провести первый тест и поработать 1-2 месяца. Но для того, чтобы нам замерять и понимать движение, у нас есть тактический KPI. Самые основные, что нам нужно, нам нужны переходы, количество переходов на сайт, цена переходов на сайт, смотря какая стратегия, это цена подписчика, которую мы должны уменьшать, количество подписчиков, количество и цена взаимодействия. Взаимодействие это лайки, комментарии, репосты, все, что происходит на ролике, обозначающие то, что человек заинтересовался. И также еще очень важный фактор из YouTube именно это получение бесплатного органического трафика. То есть мы на рекламу, настроили рекламу в AdWords, прогнали там 3000 просмотров. Когда мы раскручиваем канал, эти просмотры идут бесплатно через похожий видеопоиск, то, что я уже вам говорил. Чем эта цифра больше, тем лучше для вас, потому что вы можете поработать с YouTube каналом полгода-год, и вы даже если вообще ничего не будете делать, к вам будет идти этот трафик. И каждый раз вас кормить и аудиторию, переводить. В этом долгосрочная стратегия заключается в YouTube. Примеры таблиц, сколько что стоит, это можете тоже ознакомиться. Внизу это здесь у нас рекламные кампании. Это как пример, как мы это замеряем. То есть в AdWords настраиваются рекламные кампании на разный таргетинг, на разные аудитории. И мы можем посмотреть конкретный из AdWords. Здесь не показываются никакие накрутки, а только те люди, которые зашли по рекламе и совершили какое-то действие. Мы можем увидеть, сколько подписчиков с данной кампании, сколько лайков, сколько дополнительных просмотров. Это те люди, которые понравился ролик, они решили посмотреть другой ролик на канале. Вот по этим критериям на самом начале мы можем определить, во-первых, видео заходит или нет, нужно ли оно аудитории, чтобы думать над контентом, который нам создавать увидеть сколько было переходов кликов на ссылку и переходов на сайт для того чтобы замерить эффективность ролика и понять насколько это нам нужно и улучшаем ли мы результаты примеры кейс пробегаемся попробуйте переложить на ваш опыт в ютубе было я на примере гостиничный бизнес представим есть замок у нас в Подмосковье отель Лаферм Деревов у них самая главная задача, на чем они зарабатывают. К ним могут приехать какая-нибудь семья, могут приехать там, молодая пара какая-нибудь, но на них много не заработаешь. Основное, основной заработок идет на корпоративах, массовых мероприятиях, свадьбах, где много людей. То есть на мероприятиях. Надо как-то это продвигать. А логично, что нужно запартнериться с ивент максимально, но нужно как-то на них выйти, потому что ивент-агентства все штурмуют. Какое решение с точки зрения видеомаркетинга? Нам, наша задача создать видеопрезентацию специально с сообщением для ивент-агентств а, о том, что такое Лафер Ferme что это за замок, что там есть, какие у него преимущества, какие есть залы, почему стоит туда приглашать своих клиентов. Именно направлено на эту целевую аудиторию. Видеоролик загружается на флешке. флешки засовываются в письма вместе с рекламой, с брошюрой. И отправляется по 200 ивент-агентствам. И там, через где-то месяц мы знаем, что уже начали общаться с 12 компаниями. Сейчас что я точно не знаю, но это один из вариантов, как выходить на B2B-партнеры с помощью видеоролика в том числе. Пример видео, можете посмотреть, что делалось. Что делалось вот такие вот есть видеокейс, видеопрезентация, отзыв. Это все можно ознакомиться подробнее. Чек-лист. Я не буду читать, я основные вещи говорю, это тоже можете посмотреть позже. Производство, еще раз, было производство у нас несколько человек, да? Например, смотря какое производство, некоторые продают, продают конечником сами, некоторые продают через дилеров. В данном случае, зачем вообще видеоролик для B2B, как он может продавать? Есть производство с, там, с уникальным производственным оборудованием. Задача, ну то есть я как разговаривал с предпринимателем, он говорит, что если к нам на производство приезжают партнер, который может быть партнером, если он к нам лично приехал, вероятность того, что мы продадим вырастает в разы. Нас, наша задача, чтобы у него появилось доверие, он к нам приехал. Для этого он должен увидеть своими глазами, как производство выглядит, увидеть своими глазами скорость производства и станков, масштаб, и чтобы его в конце ролика как бы закрывали на то, что приезжайте посмотреть, что здесь и как. То есть мы расскажем, покажем, все это реализуем. Пример ролика можно посмотреть. Ее отзыв, собственно, к чему привело тоже. Есть еще пример из производства. Это один из первых кейсов. Компания Стекло. Обработка стекла и зеркала и продажи изделий стекла для архитекторов и дизайнеров. Как, что мы сделали? Uh, такой бюджетный вариант uh, как раз для ну, таких небольших компаний uh, у нас есть в каждой нише часто узкие нишевые запросы вас стекло такие запросы как сатенат uh, какие там еще точно сейчас сейчас не вспомню обработка стекла пескоструйная обработка они специфические но если их вводят люди они точно интересуются этой темой по этим ключам мы можем попасть в топ по uh, или по Гуглу, Яндексу, если есть видеоролик на главной странице, или в ТОП Ютуба. И мы подобрали 20 ключевых запросов, примерно, и попросили коммерческого директора, давайте мы подготовим материал, где вы расскажете об этих ключевых запросах, об этих темах. За один день отсняли интервью, за второй день отсняли производство кадры, перебивки, и сделали такие простенькие видеоролики по каждому ключевому слову. И эти э, видеоролики по низкочастотным запросам продвигали по алгоритму определенным в YouTube, для того, чтобы они попали в топ. Это привело, э, во-первых, 20 роликов в топе YouTube, 16 роликов в топ Google. 6 тысяч — это узкая тема, 6 тысяч бесплатно смотрят видеоролики и знакомятся с теми услугами и продуктами, которые производит данная компания. Также была сделана вот это вот то, что я говорил, воронка продаж. Это есть отдельный сегмент архитекторы и дизайнеры. Для них нужно продавать изделия из стекла. Есть очень интересный кейс, советую посмотреть, заявка за 191 рубль. Как мы прозванили клиентов и пытались узнавать их, более чего реально дизайнеры архитекторов интересуют для того, чтобы сделать рекламный ролик с сообщением вот реально то, что у них болячки чтобы их, и что этот продукт их решает рекламный ролик запускаем в facebook и в AdWords, а, через а, воронки несколько постов а, ведем трафик на лендинг а, где происходит а, описано подробно что за изделие стекла что делается и там это конвертируется уже в заявке подробнее можете знакомиться чек лист а, значит продвижение магазинов Скажем, у нас есть физический товар. Ну, в данном случае, здесь есть примеры беговые дорожки, велосипеды, душевые кабины, видеокейс, можете посмотреть. В данном случае, там, скажем, у нас беговые дорожки. Чаще всего из YouTube трафик на сайт довольно дорогой. То есть переход стоит около не знаю, 100 рублей в среднем, плюс-минус. Если сравнивать с контекстной рекламой, выигрыш не очень большой. То есть YouTube это немножко другая тема. Но если это физические товары, то может быть переход релевантный контекстной рекламе, то есть, там, в данном случае, 25-3 рубля. А вы наверняка уже это снимали, создавали. Снимаем видеообзор, который рассказывает, что это за товар, какие у него свойства, характеристики, почему он лучше, чем модель, там, похуже или получше, сравнение. Или идем обзор линейки этих товаров. При этом есть ключевые запросы, которые... А, мы можем продвигать этот ролик к ключевому запросу конкретной модели в YouTube. Это чаще всего низкочастотники. Для того, чтобы человек ввел эту модель купить или обзор и попал на ваш ролик. К чему привело? Просто факт. То есть даже если не делать рекламу, создать видеообзор и разослать по дилерам, которые продают продукт, в данном случае беговой дорожки DeFit, средняя, средняя категория беговая дорожка, которая не самая дорогая, не самая дешевая, она у нее продажи увеличились в 1,4 раза. Если мы еще при этом видеоролик не просто выложим, а продвинем под ключевые запросы, мы можем чуть-чуть насобирать трафик и просмотры и, возможно, будущих покупателей по этому товару. Услуги. Это пример, кстати, вот только вчера пришел, пришел результат, мы сделали для этого канала, видео-презентацию, видео-трейлер на YouTube-канал. Задача трейлера была чисто закрыть на подписку. Объясняется, что на канале, почему стоит подписаться. Обычно на роликах подписчик стоил около 80-120 рублей плаву. Когда мы создаем видеоролик чисто на подписку, причем это можно снять очень просто. Вы можете записать просто себя, как говорящая бы голова, и рассказать: на этом канале расскажу то-то-то. -то, -то. Подписаться стоит, потому что мы делаем обзоры того-то, того-то, а также вы можете там, приобрести то-то-то. -то, -то. И уже это сделало так: то есть в данном случае трейлер рекламной кампании тестовый по трейлеру, подписчик стоит 30 рублей. И одна самая ходовая реклама там, по одному таргету 9 рублей, на которую мы будем ориентироваться. Но это как такой тоже плюс-кейс, здесь его нет, только вчера результаты пришли. В данном случае это обустройство гаражей, премиум-класс, как я называю. Ну это очень не супер дешевое удовольствие, но очень интересная тема. Здесь стратегия продвижения заключается в том, что о том, как вот, э, ассоциация с гаражом обычно идет, что, господи, гараж обустроить, ну что это за ерунда. Когда люди начинают видеть, как это происходит, и что из гаража можно сделать, какой он может быть комфортный, удобный, как там все может быть на своих местах, и чуть ли не жилая комната, становится очень интересно. Нужно эту тему популяризировать, для этого нужно создать YouTube-канал, который будет рассказывать о том, как можно улучшать комфорт в загородном, при жизни за городом и как можно отделывать, правильно обустраивать гараж самостоятельно или с помощью тех методик и продуктов, которые делает данная компания. То есть и польза, и одновременно продажа, и обзоры своих продуктов происходят. И получается, что мы можем продавать Сходу сразу или мы можем идти по стратегии. Сначала нужно собрать базу подписчиков той лояльной аудитории, которая, может быть, не будет покупать, но она будет рассказывать, о, я тут такие гаражи видел интересные. Там. Ну, то есть а, а, те, кто будут рекомендовать базы рекомендаций. И после этого внедрять и показывать тем подписчикам, которые на этой канале есть, например, там раз в шесть роликов, давать ролик, который закрывает на какой-то первый промежуточный дешевый продукт, например, на дизайн-проект скидка 90% на дизайн-проект э, на разработку, обустройство гаража. И э, уже дальше монетизировать ту базу, которая была собрана. То есть здесь стратегия такая работала. Как с YouTube на сайт приходит более согретая целевая аудитория. Здесь я, к сожалению, не обозначал. Здесь у нас находятся источники трафика на сайт. Слева вот от этих табличек. Я просто не могу все раскрывать. Красным выделено то, что касается Ютуба. Можно заметить, что, во-первых, те, кто приходит с YouTube по сравнению с другими источниками трафика на сайте, у них, потом посмотрите подробнее, выше удержание на сайте, дольше находится на сайте, конверсии на некоторых формах заявок выше, чем на других источниках. И основное, что единственное, что спорит с трафиком из YouTube, именно на гаражтеке в проекте, это трафик с рассылки. Ну, на рассылке люди уже подписавшиеся, они уже теплые, поэтому они тоже хорошо работают. Все в остальном, особенно реклама AdWords контекстная, сильно отстает. Но это, это не значит, что это будет везде. Это конкретно в проекте Гараштека. Цели YouTube канала. Первая стратегия через подписчиков. Вторая стратегия. Мы хотим получить органический бесплатный трафик, скажем, через год, чтобы у нас было по 100 тысяч просмотров на канале, автоматически шел там тысяча людей трафика на сайт, который конвертировались. То есть он стал на нас работать в долгосрочной перспективе. Перехода на сайт. Мы не хотим делиться пользой, мы не хотим вести влог, мы хотим здесь и сейчас создать несколько видеороликов, рассказать о своих товарах, почему их стоит купить и переводить на сайт для того, чтобы человек приобрел тоже имеет место быть. И компании четвертая. Один самый главный момент, самая большая ошибка, когда мы сразу гонимся сразу за несколькими одновременно целями. Мы для себя поняли, что за тремя зайцами или за двумя, за тремя, за четырьмя погонишься, никого не поймаешь, потому что здесь одно подписчики это одна стратегия, органический трафик вторая, переходы на сайт вообще третья. Всегда, то есть если мы подписчиков, работаем на базу подписчиков, естественно, там присутствуют переходы на сайт, но они просто не основные. Нам всегда перед работой, и вам нужно определиться, куда мы идем по этим направлениям. Теперь подробнее по ним. Как получать подписчиков? Самый главный инструмент видеорекламы в AdWords ниже подробнее. Это видеореклама от Google. Второе это ролик-локомотив. Мы продвигаем ролики каждый раз с тестовым бюджетом 4-5 тысяч на один ролик, рекламный бюджет. А Скажем, раз в 10-20 роликов выскакивает один ролик, у которого стоимость подписчика минимальная. Но он просто очень сильно подошел с аудитории, попал. И мы начинаем, остальные ролики мы по минимуму продвигаем, только под задачи. А этот ролик-локомотив, на него уже даем бюджет, который нам и набирает эти переходы или подписчиков. Видеотрейлер. То, что я рассказал про гараж -тег. создание трейлера, который закрывает на подписку напрямую короткий ролик, который располагается на канале, он может подписчиков очень дешевым сделать. Блогерская тема, конкурсы, видеореклама, виджет на сайте. Ну, не забываем, что если мы создаем видеоролики, мы обязательно должны их размещать на сайте, можем добавить их через специальный виджет и добавить кнопку возможности подписаться на YouTube-канал. Кто был на сайте, подписывался на YouTube канал кто смотрел ролики с YouTube канала переходит на сайт. Обмен аудитории всегда должен быть. Как влияем на цену подписчиков? Ну, естественно, полезный контент, банальности банальные. банальная. Триггеры-призывы. Внутри видеоролика, естественно, обязательно. Причем не только в конце, мы должны предлагать человеку совершить определенное действие. Только, пожалуйста, не нужно делать там, подпишитесь, лайки поставьте, перейдите на сайт. Какое-то одно действие должно быть. И чтобы э, это действие, призыв, был где-то еще в серединке, причем э, не только голосом, точнее лучше, чтобы это было и голосом, человек, ведущий рассказывает, он может упомянуть, вы можете подробнее посмотреть там то там-то. Ссылка в описании, потому что не все досматривают до конца. И еще тоже здесь пример будет дальше. Можно делать такие всплывашки графические, стандартные можно сделать, которые просто напоминают зрителю, если есть вопросы, задавай их в комментариях. Если интересная тема, можете подписаться. А вот об этой теме подробнее в ссылке в описании. То есть не надо говорить, это просто всплывашка появляется. Дальше. А, сейчас еще момент. Еще момент. Если супер полезный крутой контент, а у нас что держит в Ютубе, особенно по видео? Это или польза? Человек хочет что-то узнать, или развлечение. И если мы за первые 10-30 секунд не объяснили, что человек узнает дальше, ну не то, что даже захватили внимание, просто он не понял, что будет дальше, какая-то была, ну, медленный какой-то темп, непонятно о чем, он уйдет, хотя контент был шикарный. Это, ну, как бы проблема. Еще стоит подписчиков базу набирать, только если у нас есть понимание, что мы сможем создавать серийный контент. Или у нас он такой есть. Например, проект «Мамы рулят» есть такой у нас YouTube-канал. У нас на нем есть два типа рубрик. Один тип – это вопрос-ответ от эксперта. Мама, какая-нибудь мамочка задает вопрос о том, как нужно воспитывать ребенка, и эксперт на него отвечает. Этот запрос продвигается под ключевой запрос в Ютубе по проблеме. То есть мама там ищет, там, мой ребенок не спит. Наша задача попасть в топ поиска по этому запросу. Сейчас эти запросы в YouTube вводят для того, чтобы человек нажал и увидел ответ, что ему посоветуют на эту тему, пользуются. Причем он не захочет подписываться, ему нет смысла. Он нашел ответ и он ушел. Но нам нужно, чтобы у нас были подписчики базы. Для этого вторая основная рубрика создана. Там мамы, она называется «Мамы с Букром", там мамы за границей рассказывают о своей жизни с детьми, как они вообще вышивают, как они в какой детский сад всех водят, а какие там продукты, как там вообще жить, живется, какие там есть возможности, как развлекаться. Совершенно в разных странах. И есть несколько мам, и это серийный контент, это как влог, когда рассказывают там один день, вот мы здесь были, завтра мы пойдем там, значит, на пляж и при этом затрагивается интерес, ну, как красивые картинки этой страны и те возможности, если человек, мама со своей семьей решит переехать в эту страну, она должна понять, что ее там может ждать. И это, эта рубрика уже работает на подписчиков. И это серийный контент, то есть если мы собираем базу подписчиков, мы должны понимать, что, например, мы делаем обзоры, и у нас все знают, что у нас обзоры на разное оружие. Понимая, что их много, им, им будет интересно подписаться. Если мы делаем на какую-то тему видеоролик, мы можем его разбить на маленькие темы говорить в следующей теме мы поговорим в следующем ролике. Например, И человек сразу, ну, тогда есть смысл подписаться. Реклама Эдвардс, Возможности рекламы очень быстро. Инстрим, приролы. Первый формат. Это те видеоролики, которые показываются перед любым видеоконтентом в YouTube. Это те видеоролики, когда мы через 5 секунд можем нажать пропустить. Это инстрим приролы Они очень хорошо работают с точки зрения увеличения, то есть с этих видеороликов удержания на ролике, то есть количество времени от общего времени просмотра гораздо больше. Формат Discovery или In Display. Это, можно сказать, контекстная реклама, но внутри YouTube. А, причем в Discovery оплата происходит так же, как в контекстной рекламе, только за клик. А, вот здесь есть пример. А, мы там набрали порядок в гараже, и вот здесь выскакивает реклама, как сделать журнальный столик. Если заинтересовало человека это видео, превьюшка заголовок, и он на нее нажимает, только если заинтересовало. Только при нажатии списываются деньги. Причем такой просмотр стоит в среднем 1-2 рубля. То есть вы можете сделать видеоролик, объяснив, там, рассказать о своем товаре или услуге, сделать такую рекламу по тем ключевым запросам, которые вводят ваши пользователи. И при этом 1-2 рубля будет стоить просмотр человека, который захотел посмотреть на этот ролик, на эту тему. А насчет инстрим-рекламы есть особенность, в чем преимущество, что оплата происходит только... Тогда, когда человек посмотрел, зритель 30 секунд видео. То есть, скажем, он пропустил, вы пропустили через 5 секунд, оплата не будет списываться. Она будет списываться только если посмотрели 30 секунд. И стоимость просмотра такой будет где-то 20-70 копеек в среднем. И есть еще один формат, о котором многие его упускают, 6-секундная реклама. Это формат непропускаемый, и он платится не за просмотр, а за количество показов. Это те ролики, которые вы не можете пропустить, они так внутри видеороликов запускаются 6 секунд. Эти видеоролики в основном созданы для того, чтобы напоминать о себе как ретаргетинг. То есть у вас уже все, например, можно таргетироваться на всех посетителей вашего сайта, и мы хотим, чтобы ваш бренд запоминали или помнили, что есть такой вот товар у вас. И вы создаете несколько 6-секундных коротких роликов, которые массово, это дешевый формат, догоняет пользователей. Стоит он около... От 100 до 250-300 рублей за 1000 показов. И а, чаще он используется для больших брендов. Но в нашем случае мы можем сделать, например, 3-5 роликов. В каждом ролике какая-то своя одна мысль или смысл, которую вы хотите напомнить, донести до клиента. И они показываются по очереди. Мы напоминаем о себе и доносим, что нам нужно в визуальном формате в виде видеороликов. Это третий формат. А, варианты таргета. Я <смех> вообще, если будет интересно, можно там вебинар провести подробнее. Но основа, вот самая любимая наша аудитория, это особая аудитория. Она так, она так и называется в AdWords. Скажем, у вас есть сайты конкурентов, которые продают то же, что и вы. Мы набираем э, сайты 10-20 штук и добавляем в особую аудиторию. Особая аудитория, Google определяет, похожую аудиторию на ту аудиторию, которая смотрела эти э, заходила на эти 10-20 сайтов. А, и если чем больше мы этих сайтов релевантных, куда заходит, скорее всего, ваша аудитория туда поместим, поместим, тем больше шансов, что тогда, туда будут попадать люди, которые были в, как, похожую аудитории на один сайт, но они были на другом сайте. Очень часто, то здесь нужно очень много тестов, в особой аудитории, потому что можно взять э, тематические сайты собрать, можно конкурентов собрать, можно собрать YouTube-каналы или группы в социальных сетях на тему рывалки, охоты и так далее. И протестировать на них, таргетировать аудиторию, запустить рекламные кампании, посмотреть, какая цена перехода на сайт, какая цена подписчика сравнить. И эти аудитории очень часто хорошо выстреливают. То есть, ну, как мы их очень любим. Естественно, что еще важное, ретаргет, вообще это первое действие, которое нужно сделать, создать хотя бы несколько видеороликов на YouTube-канале а, начать собирать аудиторию тех, кто посещает ваш сайт, а, тех, кто смотрит ваши ролики, и их, на них настроить рекламу по чуть-чуть, по копеечке, по 100 рублей, там, по 50 в день будет уходить, но вы будете видеороликами напоминать той аудитории, которая уже вас касалась один раз. А, и Площадки размещения еще один момент. Мы можем настроиться на YouTube-каналы и видеоролики, в том числе и конкурентов. Если у них включена монетизация и реклама, ваш рекламный ролик может показываться внутри их канала, их роликов. Ну и ключевые слова. Это то, что лучше всего работает вместе с Discovery на подписку. Это что касается вот этой темы. То есть вводит ключевое слово человек, ему подсовывается ваша реклама. Нажимает, рубль списывается, он смотрит видеоролику. Ой, не буду задерживаться, прочитайте то, что мы туда не успеем. Здесь мы собрали это больше для продвинутых пользователей, то есть а, как настроить ручками, вы можете набрать в поиске, там, как настроить видеорекламу и Дворц, вам все расскажут. Но в какой-то момент упираешься и начинаешь понимать, ой, что-то какие-то жуткие результаты, цифры не те, очень все дорого. Вот здесь советы на том уровне, когда мы попали в то, что мы не знаем, как улучшиться, мы начали использовать вот эти все вещи вам посмотреть, нажимаете на фотографии, потом посмотрите примеры трейлеров, которые существуют разные. Ну и здесь гаражтек тоже присутствует, который, о котором рассказал рассказала Кикси. А блогерская тема на коллеги. Мы все вместе дружно готовили презентацию. Тут подготовили примеры видов интеграции и список сервисов. Конкурсная тематика. Если мы делаем интеграции у блогеров, которые рассказывают и предлагают что-то приобрести у вас или про какую-то акцию, привязываем чаще, максимально привязываем конкурсную механику. Вы, блогер говорит не только о том, что перейдите, посмотрите, какая-то классная, интересная канал, вещь, продукт, а, а также они сейчас проводят конкурс до такого-то числа. Если вы подпишетесь там, на канал, на соцсети и что-то там еще сделаете, тогда будет розыгрыш случайный, там, например, по комментариям, случайный выбор комментария, и он получит в подарок подарок удочку такого-то там бренда, ну, например. Это очень помогает ускорить процесс сбора подписчиков или тех целей, которые нам требуются. То есть блогеры плюс конкурсы сразу в голове продумываешь. Теперь это были подписчики. Как получать органический бесплатный трафик с поисковых систем. Тут тоже AdWords присутствует в но здесь работает она по-другому. Я не буду сейчас подробности раскрывать. То есть немножко другая стратегия. Социальная активность на ролике. Нам важно, чтобы, чтобы у нас попадать в поиск, нам нужно, чтобы YouTube понимал, что когда загружает видеоролик на YouTube, особенно на начинающем канале, там просмотров почти не будет, и никакой активности. И нам нужно вначале, когда канал только создал, как раз для малого бизнеса, чтобы были просмотры и чтобы видел YouTube, что есть лайки, комментарии, репосты, социальная активность разнообразная. Это для YouTube говорит о том, что видеоролик пользуется популярностью, он его будет поднимать выше, как и канал в целом. Есть еще один, спо, есть еще один способ это анонс основной видео. Скажем, у вас есть какая-нибудь крутая лекция на час или на полчаса. Ну, крутая, но она такая длинная, что если мы будем ее показывать в рекламе холодной аудитории, ее посмотрят. Удержание будет очень маленьким, и этот ролик в топ не попадет очень-никак. Он очень длинный, а смотрите, его будет мало. Поэтому мы создаем короткий анонс. Конференция о том-то-том-то посмотрите по ссылке. На 30 секунд максимум. И будут переходить на большой ролик только те люди, которые заинтересованы. И они будут смотреть его, естественно, дольше. Поэтому удержание в целом может подняться. Дальше. Как получать переходы на сайт? Здесь у нас основной инструмент перехода на сайт – это создание рекламных видео, прям напрямую рекламных, и воронки продаж через YouTube или через Facebook с использованием видео. О них я ниже расскажу. Усиление доверия – это не так вам важно, я пропускаю. А, насчет усиления разных отделов инструментов бизнеса ну, – сам, самое важное – вы создали видеоролик. Самая частая проблема, ошибка заключается в том, что мы, мы его выложили на YouTube, вообще с ним ничего не делали, максимум там, основатель компании, пару раз его показал знакомым, но, может быть разместили на сайте. Все. Если у вас есть хоть какой-то отдел продаж, мы должны не просто видеоролик отдать этот отдел продаж там, коммерческому директору, а мы должны создать инструкцию, как они должны его использовать. То есть, если к вам обращаются по теме такой-то услуги, вы предлагаете ознакомиться с роликом, который подробно рассказывает об этой услуге и спрашиваете e-mail, чтобы туда его отправить. Вы используете видеоролик в переписке с человеком, если он заинтересовался данным продуктом. То есть это должно быть правило, только тогда это начнут использовать. И нам приходится, чтобы видеоролик просто так не проставил, реально ну, как бы требовать того, чтобы начали его использовать в отделе продаж. Если вы участвуете на выставке, загрузите видеоролики к себе, вашего производства, продукта, обзора, все что угодно, на мобильный телефон, вместо тысячи слов лучше этот ролик показать, чтобы человек увидел, чем что-то рассказывать. Заинтересованность сразу растет, и, естественно, договориться о партнерских отношениях, о продаже гораздо легче. То есть максимально используйте видео на разных площадках. Остальное познакомитесь. А теперь нашей системе, как мы чаще всего работаем, как мы согреваем клиентов на разных стадиях касания с клиентом с помощью видеороликов. Чтобы было понять, здесь подробно расписано, но вот здесь понятнее с точки зрения схемы. Коротко рассказываю. Первое. Рекламный видеоролик в социальных сетях. Это, это, это как раз продажа, это стратегия быстрых продаж, это не подписка, это нам нужно продавать здесь и сейчас. Видеоролик, мы рас... на, задача этого видеоролика, его длина 15-60 секунд, его задача человека перевести на сайт, то есть заинтересовать его, чтобы он перешел на страницу посадочную и уже там может быть совершить следующее действие. Чаще, мы его перевели на сайт. У нас есть формат видеопрезентация. Видеопрезентация это 90-120 секунд, это можно подольше, потому что человек, перешедший на сайт, он уже заинтересован, он готов посмотреть больше, длиннее видеоролик. Задача этого видеоролика уже, чтобы человек оставил заявку, и часто нужно прям механически в конце показать, нажмите на эту кнопку для того, чтобы получить то-то, чтобы человек реально сделал действие. Надо, если это ценный продукт, его надо немножко подтолкнуть, просто конкретно, что нужно сделать. Когда человек... Также у нас есть формат видео-всплывашка. Человек прокрутил видео, не увидел его, решил не нажимать, стал читать текст все такое. Через некоторое время, куча из сервисов, всплывает всплывашка, окно, в котором может быть предложение ознакомиться с видео или прям встроен сам видеоролик, который опять же закрывает на, на то, что человек оставил заявку. Дальше. Видео до продажи на странице «Спасибо». Теперь самое интересное. Что можно сделать здесь и сейчас? У вас на сайте, на лендинге, человек оставил заявку и его переносит на страницу «Спасибо». Мы всегда рекомендуем, если в любом случае всегда, чтобы страница «Спасибо» на каждый вид заявки была своя и присутствовала. На этой странице «Спасибо» мы можем что сделать? Мы можем э, туда поместить видеоролик. Чаще всего это просто говорящая глава, которая стоит с, э, с настройкой «Ахтоплей». То есть человек видит «спасибо, что вы оставили заявку, с вами свяжется менеджер, посмотрите видео ниже». Человек, ну Там видно, что кто-то что-то говорит. Человеку, если интересно, он нажимает включает звук. Что можно в этом видеоролике донести до человека? Этот человек оставил заявку, он уже теплый, он решил оставить заявку. Мы можем рассказать подробнее инструкцию, что нужно для того, чтобы купить этот товар, облегчить его путь. Мы можем подробнее рассказать об этом товаре, чтобы меньше на это энергии тратил продавец. Мы можем предложить, например, какой-то док-продукт, беговая дорожка, можно предложить, а также мы предлагаем, у нас есть классная штука, это можно вот турник у вас дома повесить, чтобы форму себя держать, ну я образно, там все что угодно может быть. И мы создаем этот видеоролик, мы его называем видео-допродажа видео на странице «Спасибо». Один раз сделали, для трех-четырех видов ваших заявок, все, и оно начинает на вас работать. Как минимум, видя ваше лицо, это вызывает доверие. Это, этого уже достаточно, как минимальный эффект. Максимум это реально человек может заинтересоваться, купить или спросить у продавца, который будет обрабатывать заявку. Дальше. Человек переходит в базу контактов. Как может пользоваться менеджер по продажам видео? Это мы на себе как бы отработали, это вызывает очень часто вау эффект Почему бы менеджеру по продажам, когда он готовит предложение письменное для клиента, ну, обещает, я вам скину там, в течение двух часов предложение. Он не пишет текст, не прикрепляет презентацию. Он берет и записывает 10-минутное видео, как бы он клиенту, сидя рядом с ним, рассказывал о том, ну, как бы, что это за продукт, почему его стоит купить. И он прям может включить скрин экрана, запись видео с экрана, и прям щелкать по сайту, Вообще, для вашего вот случая мы бы предложили вот такую беговую дорожку и вот эту, потому-то, потому-то, потому-то, а также вот такое-то решение, такое-то решение, чтобы там, если у вас какие-то есть вопросы, я, естественно, с вами свяжусь завтра, там, часов 10. Таким образом, то есть это лично человек общался, уделил время, хотя это реально 10 минут, то есть это можно было бы написать текстом, но здесь это в виде видеоролика. Это часто очень интересно, круто работает. И единственное, если человек зашел на сайт, но не оставил заявку, не перешел на страницу «Спасибо», мы это можем отсеять через настройки таргетирования спокойно, мы человека начинаем догонять. У нас создается еще 30 секундный ролик, где можно лично говорить «Вы». То есть у вас, например, есть товар «Локомотив», три товара «Локомотива», которые больше всего продаются, и на них максимальная маржа. Именно на них мы создаем короткие видеоролики на тех, кто зашел на сайт, но не купил, не оставил заявку. И мы говорим, вы заинтересовались беговой дорожкой, наверное, вы хотите то-то, то-то, то-то, и вы можете попросить его вернуться на сайт, посмотреть, например, обзор других моделей, или дать какую-то топлюшку или маленькую скидку, я там не знаю, все что угодно. Мы начинаем догонять ту аудиторию видеороликом, чтобы она вернулась на сайт и все-таки оставила заявку. И это все, эту воронку все можно ну, автоматизировать через два основных канала. Не то, что мы делаем, их немножко больше. Это через рекламу Google AdWords и через рекламу в Facebook, через Facebook. И остальное это видео использование в e-mail, о чем я говорил. И касание с клиентом через видеоблог. Когда, если сложный товар и услуга, например, гаражи такие могут продаваться. Там, через полгода, через год человек только созреет и будет готов отдать эту сумму, и мы его можем согревать через e-mail рассылку и видеоблог на YouTube. Именно для этого YouTube канал чаще всего хорошо работает. И рассмотрим два примера в виде воронки. Сколько по времени? уже все. Уже да, все, я, да? Я, да. У нас там буквально пару минут. Хорошо. Так, ну я вот эту воронку туда одну и на этом закончу. А, потом ознакомитесь. Пример видеоронки YouTube. Скажем, у, у нас есть холодный таргетированный трафик. Какой вид трафика и таргетирования я вам рассказывал. Мы создаем продающий видеоролик, в данном случае это пример закрытия через вебинар. Это может быть не вебинар, а это может быть магнит, любой, это может быть какая-то полезная брошюра с информацией, это может быть какой-то дешевый товар или товар с крутой скидкой, или какой-то товар-локомотив. В данном случае вебинар. Создаем продающий видеоролик и показываем это холодной аудитории. Очень часто, особенно если дешевые продукты, мы можем вот один шаг сделать, сразу перевести на посадочную страницу и дальше на страницу ⁇ Спасибо ⁇ то есть он оставил заявку. Но если продукт уже более сложный, услуги, мы создаем еще промежуточный ролик, контентный ролик где мы рассказываем по системе боли решения. Мы затрагиваем боль, которая решает наш продукт, и рассказываем, как эту одну боль можно решить, какую, какой вы даете совет. При этом человек должен понять, что комплексно он это может решить только с помощью вас, но вы уже какой-то ответ на какой-то минимальный вопрос даете в этом видеоролике. Мы уже дальше с ней можем работать любыми другими цепочками, которые вы посмотрите потом подробно. И я проматываю все до конца примеры наших каналов это я чисто оставил вам посмотреть чтобы увидеть причем мысль что не обязательно канал который будет работать должен иметь много подписчиков здесь контакты вопросы задавайте можно связаться можете написать в социальных сетях вконтакте в фейсбуке у вас презентация будет если напишите подарок в личном сообщении, я вам скину чек-листы по продвижению в YouTube, действия, которые вы можете совершать сами. Скину данную презентацию и скину ссылку все, на минус-слова и всякие очень крутые штуки по настройке AdWords рекламы самостоятельно. Все Спасибо за внимание. И из этого, мне кажется, я бы сделал вывод для себя, что пусть это даже будет не сильно профессиональное, личностное видеообращение всегда работает лучше, чем просто вот нарезка каких-то там роликов или чего-то такого. И то, о чем вот в конце говорил, если тот же менеджер по продажам лично чего-то обращается и говорит, это всегда производит более такое убедительное впечатление, чем просто читать какие-то вот мастерские